Добрый день! Сегодня я хочу поговорить с вами на тему «Необходимо ли посещение стоматолога и лечение зубов и десен в период беременности?» Этот вопрос волнует практически каждую будущую маму. Ответ, безусловно, нужно. Так какой же период беременности является максимально оптимальным для проведения тех или иных стоматологических манипуляций? В первые три месяца начинается развитие плода. Закладываются жизненно важные ткани, органы и системы. Первые 2-3 недели плод максимально чувствителен к токсинам. В этот период лечения зубов лучше избежать. Любые стоматологические манипуляции, а именно выступление тех или иных лекарственных препаратов в организм женщины, могут нанести вред здоровью плода. Последние 3 месяца также возрастает чувствительность матки к любым внешним воздействиям. Стоматологические манипуляции... В третьем триместре, так же как и в первом триместре, необходимо проводить лишь при острой необходимости и с большой осторожностью. К таким относятся пульпиты и периодонтиты, которые сопровождаются возникновением гнойного процесса. В этом случае не лечить опаснее, чем лечить. Самым оптимальным периодом для лечения зубов и десен является второй триместр беременности. Также следует помнить, что беременной женщине нельзя долго находиться, в положении лежа на спине, так как в этот период плод оказывает сильное давление на аорту. Правильным положением является не на спине, а немного повернувшись на левый бок. Только постоянное наблюдение у стоматолога поможет избежать будущей маме проблем с зубами и с полостью рта в целом, также снизить риск негативных стрессовых ситуаций, которые оказывают негативное влияние на здоровье плода. На этом все. И самое важное лучше помнить, что лучшим лечением является прогалактика.